Все начинается с карандаша или с точка бумаги. После этого, после этого ты это пилишь, фрезишь, кромишь, зарубаешь и шлифуешь. Очень много шлифуешь. Постоянно шлифуешь, шлифуешь, шлифуешь. Шлифуешь машинкой, шлифуешь другой машинкой, шлифуешь станком, шлифуешь вручную. Потом, если дело доходит до этого, ты либо красишь, либо маслишь. Потом покрываешь лаком, но в промежутках шлифуешь. А потом, когда заканчиваешь, опять шлифуешь. Косой шуруп, называется, всегда использовалась не только сейчас, но даже в советские времена это использовалось. Просто саморез загонялся под углом и это позволяло фиксировать э, любые детали друг к другу под 90 градусов вообще хорошо то есть клей пару саморезов для фиксации и нормально конструктив, то есть, который мы должны собрать, то есть там надо понимать, что должны быть какие-то ребра жесткости, наверное, они вот здесь вот встанут, здесь какое-то ребро будет, наверное, да, его видно не будет, не рабочий какой-то чертеж, это просто мне напоминалка, что сверху, что сбоку, о чем надо не забыть. Если ты это не шлифовал, то это нахрен никому не надо. В итоге все к этому сводится.